Так, пацаны. О, тихо. О. Также здесь уже стоит и жуха, и вот. Видно, не видно. Ну вот уже сейчас. Вот эти две балки уже сейчас делаются. Уже Здесь вот пол уже. Вот так сделан пол уже, по чуть-чуть. Так делается пол, пацаны. Вот так вот. Гаражик уже потихонечку будет. Ну не скоро готов, но будет.